И всем привет, это я Кирюха. Сегодня нашел новый, так сказать, ну, так сказать, новый, короче, ну, вещь, она новая, только вышла. Короче, если вы хотите, ну, чтобы я снимал много таких ивентов, давай хотя бы, ну, где-то 2-3 лайка. Ну, давай где-то по двойку, пускай по 2 лайка-лайка потому что два лайка я смотрю все время на видео вроде по два-три лайка, это нормально потому что, ну, как-то очень мало выходит видео, но все равно, как бы, я стараюсь там, редактировать, так сказать поэтому ну, поставьте лайк и все ну, короче, я сегодня нашел короче, новую вещь она называется, ну, свитки такие знаете, которые в банке такие свитки короче, я нашел ну, каталоги короче сами смотрите и так вот эта вещь вот она она бесплатная как вы видите поэтому ну она скоро будет неактивная не потому что ну ее потом закроют чтобы ну другие не брали потому что это как бы новая вещь которую еще никто не снимал на ютубе как, бы, как вы понимаете я единственный который я вам показываю вот эту вот крутую вещь она у меня сейчас уже есть в инвентаре, поэтому сейчас вам покажу как она будет выглядеть на вашем персонаже, так сказать, можем даже какой-нибудь выгрузать и там показать. Ща. В общем, вот это, вот она, эта вещь. Как видите, она очень красивая. Ну, по крайней мере для меня она очень красивая. Я вам, ну, я вам как бы не знаю у вас может она некрасивая для вас, но еще что-то, но мне она нравится. Вот, поглядите, сейчас она загрузится. Ща. Итак, вот, глядите, вот так она выглядит. Вот так. Вот. Она стоп довольно красивая, да. Вот, поглядите. Нормально так. Сейчас протестируем ее в плейсе каком-нибудь, чтобы вы, ну, как бы, доверились, да, как бы, она что работает, и ее видно в самой игре. Сейчас. Итак, для этого я выберу Джелл и вам покажу именно в Джелбаре. Но ну, мы не будем играть, мы, я просто покажу вам обзор такой. Мини-обзорчик в игре. Это ну, крутой аксессуар по типу того. Вот, сейчас все будет. Итак, как видите, она вот так вот выглядит в игре. Довольно красивая, не правда ли? Если вы увидите вот это вот там, сзади, то это такие не прорисовки. Просто у меня прорисовывается долго, поэтому такая фигня. Ну, как видите, оно блестит. аж. Видите, она блестит. Вот, видите? Она блестит в игре. Вот в чем плюс. Видите, какая она красивая? Так что я вам рекомендую ее взять пока что. Потому что она, глядите, какая красивая. Ну, как бы все это... Это подошло к концу. Был... С вами был Кирик. Всем удачи, всем пока. Так. Погоди. так, Сорян. Так, сейчас. Все, давайте пока.